Здравствуйте! Сегодня среда, а значит наша рубрика постоянная «Среда в гармонии». Меня зовут Светлана Бочковская, я карьерный коуч. И сегодня мы поговорим с вами о самореализации через карьеру. Как вы уже знаете, 30 ноября прошел наш уникальный фестиваль, последнее событие этой осени — Happy Women's Day. И на этом фестивале мы уже рассматривали эту тему. И сегодня коротко я бы вам с вами хотелось бы поделиться с основными моментами что же такое самореализация почему именно через карьеру и как прийти да где найти это счастье почему важно реализовывать свой потенциал Итак, так чтобы мы были с вами в одном смысловом поле давайте все-таки рассмотрим что же такое самореализация и вот что нам говорит словарь что реализ это вещественный действительный и самореализация это реализация потенциала личности Вроде бы все понятно, но тут появляется еще одно слово, которое говорит о самовыражении. А что же тогда самовыражение? Самовыражение это воплощение своего внутреннего мира во внешнем. Тогда, если как эти два понятия синхронизировать со словом карьера, как самовыражаться в карьере, как самореализовываться в карьере, тогда, наверное, нужно тоже обратиться к понятийному мышлению и понять, что же такое карьера. В теории управления персоналом карьера ⁇ это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой или по профессиональной деятельности. О чем это говорит? Это говорит, что человек карьеру строит сам, выбирает ту или иную сферу. И карьера может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Вертикальная карьера ⁇ когда нам необходимо стать качественно другими когда, осознавая позицию, где я сейчас, я точно знаю, куда я хочу прийти, какую должность занять, да, какую профессию для себя выбрать и так далее. То есть когда мы развиваемся вертикально, с каждой новой ступенькой мы становимся другими. Горизонтальная карьера не предполагает того, что нам нужно качественно меняться. То есть мы развиваемся горизонтально, мы обретаем знания, мы обретаем определенный опыт, но качественно другими мы не становимся, мы не меняем свой взгляд на мир. Это как будто вы находитесь в тренажерном зале и качаете мышцы. Да, и делаете то, что вам говорит тренер. Вот это и есть горизонтальное развитие. Бывает также и вертикальное развитие вниз. О чем это говорит? Это регрессия, когда мы смотрим на себя глазами нас вчерашних, да, когда нам приходится переосмысливать что-то. То есть это регрессия, это движение назад. И в таких состояниях мы бываем, когда мы попадаем под влияние кого-то или находимся в стрессе. Что же говорить про самореализацию? Разве только самореализованный человек может быть счастливый? Ведь действительно вопрос самореализации сейчас остро стоит в обществе. И еще Аристотель писал, что... Счастье достижимо только через реализацию своих потенциальных возможностей. Если посмотреть исследования профессоров, кандидат психологических наук, таких как Смирнова и Селезнева, то о чем они говорят? Они говорят о том, что действительно решающим фактором в реализации самого себя являются не те задатки и склонности, которыми обладает человек, а те, те качества, которые он формирует во внешней среде. То есть человек развивается только тогда, когда он встречается с другими. Как вам такой феномен? Что Действительно, для того чтобы самореализоваться, наедине с собой это сделать очень трудно. Нужно выходить в свет, да? и мы становимся другими, когда мы встречаемся с другими. И и, кроме этого, можно выделить самореализацию как внешнюю, так и внутреннюю. Внешняя самореализация, как вы уже догадываетесь, это реализация в профессиональной деятельности. Это труд, это профессия, карьера, социальная реализация и так далее. Внутренняя реализация, самореализация, когда мы меняемся духовно, когда мы развиваемся духовно, то есть э -э, физическом, интеллектуальном, эстетическом, нравственном и духовных аспектах. И тогда еще мы затронули такое слово, как потенциал. Что такое потенциал, когда вы, например, устраиваетесь на работу, либо вас руководитель вызывает в кабинет и говорит, вот я вижу в тебе потенциал. Что бы это значило? Потенциал ⁇ это мощь, это то, что находится, это та энергия, которая находится в нас, в потенции. И эту энергию очень важно перевести в кинетику. Почему? Снова обращусь к таким светилам науки, как Марк Аврелий, который говорил, что легче всего жить в соответствии со своей природой. Свою природу важно знать. И те качества, те ресурсы, задатки, тот потенциал, который мы не реализовываем, человек, к сожалению, реализовывает либо в неврозах, либо в психосоматических заболеваниях. Как говорят физики, ничего бесследно не исчезает. Энергия, которая находится в нас, которая в потенции, она ищет и будет искать свой выход. И в какой-то момент человек чувствует такое, знаете, как будто ты вот стремился к чему-то, что-то достигал или имеешь определенные результаты, опыт, карьеру, деньги. Но внутри пустота. Это говорит то, что тот внутренний потенциал, который есть у человека, он на данный момент еще не раскрыт. Вот когда эта энергия высвобождается, вот тогда мы становимся по-настоящему счастливы и удовлетворены, потому что мы имеем возможность узнать, на что я способен или способна, и понять, как эту энергию, как эти, эти качества, которые вы в себе взращиваете, реализовать на выбранном пути. Поэтому свою природу нужно знать, понимать. И если мы говорим… Э Предназначение, да, вот человек после определенного периода, когда мы взрослеем, когда мы становимся мудрыми, ищет свое предназначение. Меняются ценности, меняются смыслы. А если развернуть и сказать по-другому, что предназначение человека ⁇ осознать свои способности, то есть развернуть не во внешний путь, а к себе. И я приглашаю вас в это уникальное удивительное путешествие на встречу себе настоящей или настоящему. До новых встреч. С вами была ваша Светлана Бочковская.